Все снимаешь, друзья? В этот теплый, солнечный, солнечный весенний денек при огромном стечении людей Москва открыли памятник срущей собаки. Каждый год, когда сходит снег, на наших улицах появляются подснежники. Нет, это не те ужасные цветы, растущие в лесах и на полях нашей огромной страны. Нехер нам шнуровать эту, блядь, западную телегу, что давайте ходить с пакетиками, говнище собирать по всей округе. Мы прекрасно живут, смотри, блядь, все. Кто из нас не любит пройтись по двору ранней весной, когда чернеющий от пыли и грязи снег сходит и появляются тысячи аккуратных кучек? Зрелище это поистине восхитительное. Одному богу известно, каких усилий это стоит собачник. Да, рука сама так и тянется к пакетику. И вы не представляете, каким напряжением воли Какими усилиями я сдерживаю свой эмоциональный порыв? Собирание в пакетике, вот это все, что неестественно для нашего организма. Ведь говнище, чем оно хорошо? Тем, что мы себя не ограничиваем никак. Мое естество, оно требует этого. Конечно, есть еще в нашем обществе люди, которые убирают собачье дерьмо с наших улиц. Не пора ли законодателю подумать над принятием закона о запрете убирать за своей собакой? Ведь так мы можем, черт знает, куда прийти. У меня сыну 4 года, и вот мы по весне выходим на улицу в песочницу, он там играет, и вы знаете, как он счастлив, когда находит припрятанный в песочке собачьи экскременты. И он счастлив, а он счастлив, и я счастлива. Можно ли лишать наших детей этой радости? Вы поймите, сохранение традиций очень важно. Еще в советские времена за собаками никто не убирал. Людям это стало нравиться. И вот, значит, приходит это новое веяние, я не знаю, там с запада она пришла там, или с востока, и куда мы так придем? Но ну, это уже упало на землю, я считаю, это общее. И как бы они говно убирают, женщины ходят, смотрят, дети. Как потом на них это скажется, я вообще не знаю. Ну, я не одобряю. Но, к сожалению, тенденция налицо. Скоро, возможно, даже скорее, чем мы ожидаем, эта иностранная блажь сметет с наших улиц замечательное природное явление. Люди ждут весну, в первую очередь, именно из-за этого явления. А что будет, если все начнут играть за сами собаками? Ну это же огромная травма. Это что, выходишь на улицу, а там чистый газон? Нет, так дело не пойдет. Где хочу, там и гажу. Я надеюсь, что памятник срущей собаки заставит людей задуматься, а возможно остановит и повернет спять эту неприятную тенденцию. Андрей Цветков специально для...